Просто ка я как призрак. Просто исчезну. <звы> а еще говорят, что у меня черный юмор. В первый раз убить тебя будет легко. Во второй еще легче. Тебе посвятить. Тебе поград в могилу. предупредительных не будет. про ярость очищения очищение, очищение. сегодня туман меня не получит